Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский, сегодня поговорим о стабильности и гармонии. И Начнем мы этот разговор с такого легкого анализа, что происходит с экономикой, что происходит с людьми, что происходит со всеми нами. Давайте попробуем рассмотреть это все дело на графиках. Пускай на вертикальной оси у нас будет кризис, на горизонтальной у нас будет время. Давайте я специально буду рисовать разными цветами. Давайте рассматривать на том, как развивается мировой экономический кризис, потому что в принципе сценарии очень похожи. Условно возьмем курс рубля, курс доллара 30 рублей. Вот у нас курс доллара 30 рублей, он где-то выше, где-то ниже, но он проходит именно в таком каком-то диапазоне потом что то происходит в мире происходит в экономике цены на нефть на золото там еще на что-то курс резко возрастает до 60 рублей он резко возрастает и начинает здесь опять колебаться но постепенно растет потом опять происходит кризис ну допустим уже 70 рублей к примеру и продолжает расти наверное вы это все замечали Наверное, вы замечали, что курс, он никогда не снижается, он никогда не становится прежним. Он имеет некие колебания небольшие, ну допустим, там стоил доллар 60 рублей, потом 59, 58, потом опять 60, 61, 62. Все это происходит здесь. Давайте сейчас поговорим про, давайте так, не то чтобы стресс, нестабильность. пускай просто мы делаем наложение одного графика на другой да если условно говоря где-то в середине графика будет 0 да вот 0 это стабильность а 100 это нестабильность что происходит с человеком человек живет себе живет и более-менее испытывает некую стабильность да? когда приходит кризис он начинает резко испытывать нестабильность или стресс. Да? Что происходит дальше? Вот этот уровень тревоги, уровень нестабильности, он сильно высокий. Он сильно высокий, и потом он начинает постепенно снижаться и опять выравнивается. Да? Ну То есть, где-то в этом промежутке времени он опять выровнялся. Ну, допустим, у нас вот это будет точка А. Точка А что происходит дальше дальше я называю этот период периодом привыкания мы уже привыкли к новому курсу рубля который был не 30 а 60 рублей доллара мы уже привыкли начали находить новые способы заработка мы уже начали привыкать к новым ценам в магазинах к новым ценам на бензин и так далее что происходит дальше дальше да, опять резкий скачок допустим доллара и мы опять начинаем испытывать ту же самую, мать ее, нестабильность. Что происходит дальше? Мы опять привыкаем, стабилизируемся и где-то начинаем находиться вот в этом промежутке. То есть, смотрите, экономические кризисы, они нам дают некое ощущение нестабильности. Хотя на самом деле можно рассматривать не только экономический кризис. Можно рассматривать, допустим, даже вот взять семью два человека живут рождается ребенок людей становится в семье больше мы испытываем какую-то нестабильность дисгармонию потом начинаем привыкать что у нас есть этот третий член семьи потом этот ребенок подрос стал другим стал задавать неприятные вопросы мы опять испытываем какой-то уровень стресса потом опять это все снижается и мы продолжаем испытывать некую иллюзию стабильности давайте назовем это сейчас так где себя человек чувствует более гармоничным конечно человек себя чувствует более гармоничным где то вот в эти промежутки времени и это нормально а, так как это видео про гармонию и стабильность давайте разбираться дальше что такое гармония и что такое стабильность на мой взгляд он может быть покажется вам достаточно субъективным но тем не менее на мой взгляд гармония и стабильность это состояние и когда э, мои коллеги сейчас психологи коучи психотерапевты меня поймут бывает такое что к нам люди приходят с запросом о том что я хочу получить спокойствие я хочу получить гармонию стабильность ну и так далее и тому подобное все эти понятия они очень классные и очень здорово что мы к ним стремимся но мы здесь говорим не о каких-то конкретных целях, мы говорим здесь скорее о состоянии и чувствах. И как правило люди, когда-то испытавшие вот эту вот стабильность, они опять стремятся к ней. Они опять стремятся к ней, но нужно понимать, что стабильность это, или гармония, это некое состояние, которое мы когда-либо испытывали. И здесь мне на помощь приходят инструменты NLP. В частности, я очень часто использую инструмент, который называется самомоделирование. Что это значит? Это когда человек анализирует свой прошлый опыт успешный. И берет из него какие-то шаблоны и паттерны и переносит их на настоящее время. И вот что я заметил интересное, почему я решил записать это видео. Я заметил, что большинство людей, которые приходят с таким запросом, когда я их погружаю в эту технику самомоделирования. Ну что это значит? У каждого из нас есть какой-то позитивный опыт, где мы испытывали вот эту вот гармонию и стабильность, к которой мы все стремимся. В этой гармонии и в этой стабильности есть какие-то определенные факторы, которые эту гармонию, эту стабильность создают. Так вот, когда я задаю людям вопрос, когда они погружены в то состояние, когда они уже испытывали нечто подобное, я им задаю вопрос, что там дает тебе это ощущение. И люди, как правило, говорят о двух вещах. Первая вещь – это уверенность в себе. Человек говорит «Я там уверен в себе». И вторая вещь, которая, ну, скажем так, косвенно всплывает очень часто. Человек говорит, что я отношусь не критично, То есть я а, отношусь к миру без лишних иллюзий. Я понимаю, что он не идеальный. Что люди, которые вокруг меня окружают, окружают меня, они не идеальны. И я тогда задаю человеку вопрос. Вот скажи, пожалуйста, когда э, ты в том состоянии, ты испытывал вот эту гармонию, Uh, У тебя были жизненные проблемы? Человек говорит: да, были. Я говорю, но что? но я к ним относился с вот какой позиции я к ним относился так, что какая бы проблема передо мной не встала, я ее все равно решу. То есть здесь мы уже говорим на уровне убеждений, здесь человек уже транслирует свое убеждение. То есть в этот момент времени человек верит, и здесь очень важна вера, вера и верование в то, что чтобы нам, какое бы нам э, не, по, не послали испытания, я не знаю, если вы верите в Бога, Бог вселенная кто угодно то вы всегда с этим справитесь вот что нужно для того чтобы достигать гармонии в моменте времени нужно стараться быть уверенным в себе это не всегда легко для того чтобы развивать уверенность в себе можно использовать многие разные способы например проговаривать себе мантры разные я уверен в себе можно встраивать себе убеждение что все чтобы со мной не случилось я рано или поздно с этим справлюсь возвращаясь к моим клиентам они говорят что у них на уровне убеждения было понимание того что какая бы проблема ни возникла они с ней по-любому рано или поздно справятся. Точно так же и нам с вами, друзья, в сложившейся ситуации стоит понимать, что что бы сейчас ни происходило, что что бы сейчас ни возникало, то мы в любом случае выйдем из этой проблемы победителями. В это прямо нужно верить. Это я вам рекомендую встраивать в себя на уровне убеждений. Просто простое убеждение. Что бы ни случилось, я с любой задачей справлюсь. И, конечно же, второй пункт ⁇ это отсутствие иллюзий по отношению к внешнему миру. Убрать иллюзии нам помогает следующий вопрос что если? Что будет, если это продлится дальше? Что будет, если карантин будет месяц? А что будет, если карантин будет год? А что будет, если карантин будет два года? Потому что многие, я сейчас обращаю внимание, тешат себя надеждами, что когда карантин закончится и когда вирус перестанет буйствовать, мир вернется на прежние колеса. Но! и станет таким как прежде он уже не станет таким как прежде сейчас все очень сильно развивается сейчас из всех труб об этом говорят и из моей трубы сейчас тоже э, вылетают эти фразы вот обратите внимание когда я вам проводил аналогию с экономическим кризисом и демонстрировал вам ситуацию с рублем никогда в истории не было такого чтобы рубль вдруг подрастал а доллар падал смотрите мы здесь испытали стресс мы к этому стрессу привыкли и здесь доллар уже 60 он уже 60 а мы начинаем чувствовать гармонию я хочу чтобы вы уловили это сравнение он уже 60 а здесь мы надеялись что может быть он упал бы до 40 к примеру да? Но он не падает, он, остается, он становится 60, а мы начинаем чувствовать гармонию. Или здесь он становится 70, а мы начинаем... И он не становится 60, и он не становится 30. То есть он не становится, мир никогда не возвращается к той точке, в которой он был. Нам хочется этого, но он не возвращается. Но у нас есть прекрасная возможность, управляя своими внутренними картинками, управляя своими внутренними представлениями о себе, взращивать в себе вот эту уверенность и снимать иллюзорность по отношению к миру. Я надеюсь, друзья, вам было полезно это видео, потому что многие мои клиенты, с которыми я работаю, когда они в себя встраивают вот это понимание ведь вот эту гармонию ее на самом деле можно испытывать и здесь и в этих жестких кризисных ситуациях но только в том случае когда мы первое уверены в себе а второе мы относимся к миру без иллюзий друзья большое спасибо за просмотр делитесь этими видео вот такой ваш вот наш новый интерактивный формат мне очень интересно будет если вы поделитесь своим мнением о том что сейчас происходит с вами нашли ли вы здесь в этих графиках аналогии с собой вот это прям будет очень ценно и важно и я буду тогда э, снимать видео и развивать эту тему потому что на сегодняшний день я вижу свою задачу как психолога как коуча как тренера нлп что нужно друг другу помогать нужно друг другу помогать и учиться учиться быть новыми уже сейчас потому что новое время она уже настало на этом у меня сегодня все до скорых встреч пока пока